Привет, с вами Лам, и сегодня я вам покажу мод для скейтфима, который я создал сам. Ну, вот сам мод. так Нам нужно запустить папу со скейфеймом. Лично у меня она находится в геймсе. Так, звздно скажу. Так. так, кидаем это туда да вот но у меня тут есть смайлс поэтому я переместив замену. Да. так запускаем стейшн так файл выставляем вот смайлс вот смайл мэджик это тоже мой мод orkish elf это тоже мой мод окей Так, вот запускается. This is game studios. Так. М -м. Новая игра. на да. У меня alternative старт мод. У меня как бы легче сделать Это Готово назовем тебя смайл. Так, теперь мы должны. Так. там вот Там Так, мы Ошиблись адресом? Чего ты хочешь? Благодарный, Пусть новый бой принесет тебе победу, друг. Да, спасибо. Меня она не помешает. На победа будет в том, что найду L. Если ищешь себя даму, ищи в другом месте. Кто попал под очарование Микаэля, с ним останется... Подраб... Работа мне не в тягость. Ну, давай уталин вот, твой голод больно, Голод? Да мне... мне голода нет, мне нужны оружия. Так. Если что, Ты еще нужно, я нужно, обращайся. Простите. Фу, у меня просто листы. Вот за... так. так. Дальше мы идем сюда. Если так. хочешь купить, так. у меня есть тут пары и еще побольше. Ключ радости. меня радости, сходится по стойке. Можно вы можете снять зачем обалено. Какой? Степлянная на баг. Да, славная ложа, я вышла. потом я тебя убежу. Вот у нас так. Вот так Супер. Т... Нашли Мы сейчас идем. в что слабая. вы можете ездить походать. И Мы дети человеческие. Бог человеческий. Да-да-да, но это все слышу. Так, сейчас я покажу вам второй. Вот. Смайл Мэджик. Это был Смайл Спорт, а то Smile Magic. А вот эта броня радости, это пасхалка на следующий, мой мод. Который я еще не сделаю, но он в разработке. Ну, вернее, я его начал делать, но не доделал. Так, вот на книгах. Ну, конечно, это... Не буду, давай, безостанавливайся. Она будет искать на это. Может, это а, по-гадости, он Но оно не только... Оно наносит противнику 10 тысяч единицы гон огнём. В секунду... Подожжение я несу дополнительный гон. Подожжённый несу дополнительный Если вы его подожгли, весь урон 2 больше но вы его сложили поглощает еди... 10 тысяч единиц здоровья цели в секунду отнимает у цели 10 тысяч единиц здоровья и магии в секунду mm -hmm. Понятно? нужно включить джем, потому что она много отнимает На сразу бы в эту образ коммоды не шучу. много... Вот он умеет, как бы... Ну, не знаю, что... Ну, не Идем дальше. Ну, сейчас это все. Ключа радости. И с вами был Лам. С моим модом. А, Спасибо, Спасибо, Спасибо. Всем удачи. Всем пока. Правда, вы что еще тут? Ладно, так а, я... Ты его управитель, он тебя слушает. Не меня! Что? Что? А, ну вот, что, когда вы поздните магией кого-то, вот, например, всё. долго сколько у нас Всем